Закрой глаза, все губенно, и тебя тут никто не заменит Дака в это мгновение, и даже жара закном нам не помеха Пока ты там, ты в постели, провода полными по твоей шеей, Касание древненное и ты валишь в монтаже проекта и сумета. Там тебя нет, найдут проблемы, только ты и ты в этом мире Время заставит на этом моменте, все, что имеешь Лапки сжимаются крепко-крепко Чтоб не имели тебя эти тварика Там все монтаж и все проекты чтобы, чтобы еще повторить все сначала Бангладеш и тает лед Денис монтажников дерет Все промокнут под дождем Спасет бокальчик с низкарем Бангладеш и тает лед Денис монтажников дерет Все промокнут под дождем Бескарем мы только вдвоем День рождения твой, он как будто Карусель. Раскрути ее, чтобы стало веселей Побой покрути, чтобы порадовать гостей. Твой сегодня день, так иди и пригласи. Бангладеш считает зенит не станцевывает и поет. Все промокнут, подождем. А тут богачик с висками. Бангладеш итает, зенит сияет, но пожрет. Все промокнут, подождем. Они все жрет, жрет, жрет, жрет, жрет, жрет, много жрет. Не смешно. Тихо, я. Главное тебя не смотреть. Сейчас будет.